Природа раскрывает свои тайны и свою красоту только перед тем, кто способен понимать их. Всякая истина проходит в человеческом уме, три стадии. Сначала какая чушь, затем в этом что-то есть. Наконец кто же этого не знает. Умственные занятия оказывают на человека, Такое благотворное влияние, какое солнце оказывает на природу. Они рассеивают мрачное настроение, постепенно облегчают, согревают, поднимают дух. Человек должен желать хорошего и великого.